Доброго здоровья вам, дорогие женщины. Я Юлия Сагайтис. Сегодня хочу с вами поделиться своими мыслями и одной очень э, важной техникой, которую, ну, что точно никому не навредит, возможно, многим будет полезна. Эта техника э, по принятию в таком большом смысле этого слова, по принятию всего того, что дает нам жизнь, буквально это принятие от окружающих людей, еще более в узком смысле это принятие денег от мужчин, сейчас это очень популярная тема, как брать деньги, как мужчины, как мотивировать мужчину, да, дарить подарки. Ну, это не какая-то там волшебная техника, чтобы вот сейчас прибежали к мужчины и стали давать деньги. Возможно, так и будет, но она в более широком таком смысле. И э, э, самое главное, ее корректирующий момент психологический, на самом деле, не всегда сам человек, если он... Э, не профессиональный психолог, но ну и даже профессиональные психологи сами ходят на консультации, может оценить свою проблему. Многие люди не замечают так глубоко свои проблемы, а проблемы достаточно часто в нашем таком насыщенном мире эти есть. Проблема то, что мы не замечаем то, что нам какие-то дары даются, какие-то важные мысли приходят, да, ну, назовем это вот отовсюду из жизни, из Вселенной, как сейчас многие да, говорят. Вот, вы, кстати, уже сейчас можете устраиваться поудобнее. Сейчас начнется техника. Почему я много говорю перед чтобы объяснить вам, как, как ее делать? В технике вы будете представлять образ. Мужчины, не потому что это прямо касается мужско-женских отношений, я еще раз говорю, это очень широко, а потому что все-таки э, мужчина в данном случае, э, техника э, будет э, проходить тонкими моментами через наше бессознательное, поэтому мужчина это такой архетипический образ, образ Бога образ заботливого отца образ создателя вселенной Вот поэтому мужчина если у вас есть какие-то конкретные вопросы и есть там мужчина муж то вы можете буквально использовать его образ если он придет буквально в виде даров Видит денежный поток и деньги, ну и в то же время может представлять то, что хотите, ну какие-то дары, и, может быть, это будет просто энергия, энергия даров. Эта техника, она помогает и принимать, то есть что благодаря нею у вас может появиться в жизни, то, что вы, может быть, больше будете замечать, а чего вы отказываетесь, понимаете, это может быть и в работе и в хобби, и где угодно. Вы вот знаете, иногда мы идем по улице, какие-то даже слова рядом говорят прохожие, они тоже для нас адресованы, может быть, вы будете очень более внимательными, вот, и где-то там заметите, что не обязательно куда-то там мечтать о далеких краях, а вот оно счастье и здесь, и здесь можно получить такие ощущения, дойти до ближайшего леса, может быть, посидеть и сказать, боже мой, я-то... Настолько времени трачу, мечта, в далеких краях океанах. А тут-то мне так хорошо, рядом с этой березкой. Это вот что-то об этом. О расширении возможностей видеть и брать подарки, которые дарит вам жизнь. И, и деньги от мужчин, пожалуйста, пожалуйста. Это тоже техника, в общем-то, можно конкретно ее использовать. Плюс вторая часть этой техники это то, что вы можете просить, да? А, просить вот для верующих, а, наверное, вы знаете, что никогда не запрещено просить, вот допустим, у христиан тоже у Бога чего-то, а, просто как правило добавляется в конце этой молитвы а, да, будет на все по воле твоей, да? и эта техника помогает и принимать, и просить, и тем самым она немножечко раскрывает и раскрепощает нашу жизнь то есть мы будем более может быть открытыми и внимательными к тому что жизнь нам дарит через людей через события через ситуации да вот поэтому навредите, эта техника точно не может помочь или кому-то даже очень сильно помочь, ну, вполне вероятно, в общем, в любом случае можете расслабиться и продиагностировать, кстати, себя. Вот с чего я начала, что проблему мы не всегда знаем. Осознать нам поможет, помогает всегда специалист-психолог, да, это инструмент, который помогает нам узнавать себя. И поэтому это в качестве диагностики можете тоже, кстати, отследить, что будет происходить. Теперь можете приступать к технике. Простите, что много рассказываю. Для этого вам лучше устроиться лежа или сидя, или в позе лотоса, кто практикует восточной практики, у того уже удобно получается эта поза. Аккуратно открытую позу сделать. и Проследите, чтобы позвоночник был ровным. Макушка вытянута. Позвоночник как единое целое. Как будто бы прямой тростник или бамбук. И позвольте себе расслабиться. На пять минуточек у нас будет эта техника. Сами вы можете ее запомнить и Делайте, как вам удобно. Под вашу любимую музыку можете дольше. Делайте три глубоких вдоха. Поднимаю ваш живот. И опускаю. Поднимаю. И опускаю. поднимаю и опускаю, сосредоточьтесь сейчас только на вашем дыхании, смотрите и чувствуйте, как ваш живот поднимается и опускается, отпустите на эти пять минут все мысли, расслабьтесь. Наблюдайте только за своим дыханием. Непостепенно опуститесь в свою глубь, закрытыми глазами, и представьте себе на солнечной красивой поляне сочной зеленой травой. где очень безопасно, где приятные запахи, аромат и звуки, красивые цветы или просто зеленая сочная трава. Кому хочется красивой бабочки или птицы. И представьте перед собой мужскую фигуру. проблемы со своим мужчиной или с мужем по принятию и сложностями просить его о чем-то, представьте его, если хотите. Поздоровайтесь, улыбнитесь ему. Ничего говорить особенно не нужно. Просто выразите ему радость, что он тоже ему выполнит. На такое хорошее событие побывать на этой прекрасной поляне. И теперь представьте, как от этого мужчины к вам идет поток даров. Возможно, вы представите поток денег или просто поток золотой энергии. Если вдруг. Между вами и этим потоком образовались какие-то препятствия. это диагностика. У вас есть все волшебные силы, чтобы убрать эту преграду. Скажите ей, что она свободна. Этой преграде, что вы не будете подавлять ее. не будете ее ограничивать, она свободна, отпустите ее, проследите за тем, что между вами и потоком даров больше не было никаких помех, скажите себе, я разрешаю принимать дары от жизни от мужчины. Пусть они приходят ко мне, потому что я – это большая ценность. Принимайте, принимайте, принимайте и наслаждайтесь. ощущения выражайте свою благодарность можно выражать благодарность просто энергии Почувствуйте то что наполняет вас сейчас какие ощущения возможно радость бывает что прям слезы даже переполняя так хорошо становится скажите этому мужчине от которого идет поток даров поток денег что он самый лучший, ты самый лучший, ты самый сильный, ты самый умный. Помните, что сейчас речь даже не о мужчине, а о всем вашей жизни. Вы, вы хвалите все, что к вам приходит. Поэтому хвалите, хвалите все, что приходит, благодарите. Ты самый-самый самый-самый все что вам дает жизнь вот эти все-все источники и мужчина в том числе это самое самое вы тем самым отдаете свою благодарность наблюдаете за своими чувствами чувствуете прилив энергии и защищенность оказывается есть кому позаботиться о вас Посмотрите, как же это здорово быть в потоке, в потоке даров, принимать их, благодарить. И как же это спокойно, испытывать такие эмоции, когда о вас кто-то заботится. А я открою вам небольшой секрет, маленький такой. О нас всегда кто-то заботится, просто мы этого не замечаем. Вы можете соединить руки на сердце в медитации Не телесно, а в медитации сейчас И сказать себе какие-то хорошие слова Слова разрешения Я разрешаю себе быть умной Я разрешаю себе быть здоровой я разрешаю себе быть красивой! Я разрешаю себе быть женщиной! Я разрешаю себе принимать мои дары! Я разрешаю себе быть нежной! Я разрешаю себе быть... А, говорить и говорить, начиная со слова. Я разрешаю себе быть... Я разрешаю принимать подарки от мужчин. Я разрешаю принимать подарки от жизни. Взамен я дарю хорошее настроение, я вдохновляю, я творю. Я вношу свой вклад всем тем, чем я могу. Тем, какая я есть, а я есть женщина, и я много чего даю этой жизни взамен. И очень важно, важная такая точка в этой технике. Скажите этому образу мужчине, этому мужчине, я принимаю тебя таким какой ты есть я принимаю тебя таким какой ты есть сейчас вы говорите это не только мужчине или возможно вашему мужу который вы представили вы принимаете это говорите это всем вашим возможностям который приходит в вашу жизнь. Это очень важно. Скажите этому образу, мужчина, я принимаю тебя таким, какой ты есть. заключительную часть медитации. Попросите его что-то. Можете попросить денег. Скажите ему, я прошу у тебя, дай мне, пожалуйста, то-то. И возьмите. Попросите еще, если было сложно. И снова возьмите. Еще попросите и снова возьмите. И будьте довольны собой. Поблагодарите себя, этот мир, свое бессознательное. Я благодарю себя. Я благодарю свое бессознательное, я благодарю этот мир, я благодарю свою жизнь, я благодарю тебя, прощайтесь к этому мужчине за помощь и поддержку, я благодарю, я могу просить и получать. И я принимаю все дары моей жизни, благодарность. Отпустите этого мужчину. Пусть он идет по своим важным делам, мужским. Это упражнение поможет быть более по-женски здоровым более нежный, добрый, может быть, понимающий, более доверяющий жизни, более доверяющий мужчинам, или своему мужчине, или мужу, если он есть, а -а -а, расслабиться, не напрягаться, в общем-то вы можете его самостоятельно делать, как я говорила, более дольше, чем мы сейчас или более но лучше. Чем дольше, тем лучше. Попрощайтесь с мужчиной, с поляной, поблагодарите себя. И потихонечку, потихонечку возвращайтесь в свое тело. В эту комнату пошевелите пальчиками. И обязательно будьте счастливы и здоровы. Вы нужны этому миру, потому что мы женщины, потому что мы просто есть. Скажите себе, я есть. Будьте счастливы. С любовью к вам, Юлия Сагайтис.